Шевроле Круз, какой у нас год? 2012. Сделали запасной ключ с кнопками. Машину заводит. Берем второй ключ. Закрывает, открывает. Машину заводит